всем привет ну не сидится мне на месте попросили знакомые задуть а, пластиковые элементы от а, форда бампер задний бампер куски уголки и листва задуть все это раптором ну я ж конечно согласился а поехал сегодня с утра заехал к вайту в магазин хоть увидел вживую живую девчат такие прямо активные общительные вот казалось бы, надо чуть-чуть, да, сам раптор есть клиент со своей машины у него еще осталось у него джип то есть осталось две банки раптора, хорошо ну по мелочи, вот салфеток взять там скотч брайт, скотч все равно нужен, чуть-чуть наждака обезжирка у меня была грунт по пластику, шпатлевку для пластика, потому что сам бампер там надо будет чутка подпаять и шпатлюнуть не гоже оно ну, пистолет, само собой, у меня нет, не считаем его в цену То есть, по мелочи, по мелочи Выкинем отсюда пистолет И получается 500 гривен, то есть 20 баксов Это вот просто то, что необходимо взять, помимо самого материала Это у меня растворитель для мытья потом пистолета И им же мы сейчас пробежим, обмоем, обезжирим первый проход бампер Потому что на бампере стране будет, я больше чем уверен, много пистолет что там бы не написано было хоть какие лейбы печати там, я уже рассказывал о том как пистолеты штампуют китайцы то есть тут может быть стоять печать УПОЛ СИКО тут ДЦСКАР до задницы главное чтобы он работал вот эта вот регулировка эта регулировка подачи давления удобнее чем быстростем затыкать и в цену он не сильно как бы влияет на цену, есть пистолеты для гравика с регулируемым носиком то есть менять э, шагрень а, к сожалению таких пистолетов в наличии я не нашел поэтому взял, Но это самый простой самый дешман и структура у нас получится вот такой, то есть будет один в один черный раптор нанесен, крупный такой как гравитекс сухой это на вот этого вот монстра порядок действий бампер у нас Такую малость поживший. Клиент говорит: да, насрать, давай так сделаем. Ну, негоже оно. Мы сейчас подогреем, чуть пропаяем и протянем шпатлевкой. Структура раптора чуть-чуть закроет это. И, и, и вот это вот надо сделать. Тут прям совсем плоховаст. Угу, тут уже углы порваны. Короче, для этого и нужен шпатлевка по пластику. Шпатлевка по пластику и грунт по пластику. Начнем с того, что все перемоем водой. С мылом просто очистим Процесс работы уже потом покажем А паяльник Ваньки? Ну я сразу не буду Сразу видно паяльник электрика Носик подогнут, заточен колхозили чуть-чуть Как получается Потому что паяльником без ничего Конечно сделать Сложно что-либо Сейчас вот это все подчешем Я покупал только мокрые наждаки Я взял 100 и 180 то Сейчас соткой собьем Самое самое говно Обезжирим все, прошпатлюем Тут изнутри кинул кусочек пластика Отрезал, вот такое ушко Подпаял, чтобы дырки не было Ну и тут изнутри что смог что прошел Здесь вроде как все нормально Надо только обезжирить Растиком пройтись поотмывать а здесь попробуем еще тоже соточкой пройтись, потому что задняя часть сумками зачуханная так бодро. Так, ну соточка в принципе почухана так все в нормальдях. А риска для этого, для раптора вообще огонь. Но внутри-то у нас с грязней, с держаться не будет. Поэтому зеленый брай и до матового состояния все. Оно несложно, как бы вот все готово. Ну сделать это надо. Иначе будут косяки. Хоть и делаем как бы быстро, но не надо, чтобы послезавтра отвалилось чего то это все. Так, ну тут подчухал. Не знаю, буду тут шпатлевать, не буду, сейчас посмотрим. Также все вычисал, протер. Сейчас наносим грунт по пластику, чисто для усиления адгезии, потому что шпатлевка как-то мне нравится. Пластик, он как будто жирный такой тянется. Есть такие пластики, он на ощупь как будто жирновато. Вот его лучше пройти грунтом по пластику, дать спокойно 5-7 минут, тут на солнце все быстро высыхает, и потом смело работать со шпатлевкой. Шпатлевка тоже для пластика. Пока идет подсушка грунта на солнце, расскажу так, коротко, то есть, почему был применен грунт. Кроме того, что есть механическая адгезия, то есть риска. В случае с химией, то есть грунт нам дает химическую адгезию в этом случае, применен он. Потому что вот пластик, ну, кто с пластиками много работал, тот понимает, о чем речь. Есть такие как будто жирные, скользкие, такие скользкие пластики, скользкий тип. Вот его лучше использовать грунт для пластика Единственный косяк, который может быть, когда от него отшелушивается шпатлевка Это вы не дали нормально высохнуть грунту Во всех остальных случаях это только увеличивает адгезию Но никак ее не ухудшает, вопреки там всяким мифам и недопониманиям мастеров Теперь почему грунт может не досохнуть? Потому что это не грунт-наполнитель, его не надо наливать Он просто напыляется Таким тонким слоем Как правило сейчас во всех грунтах Для пластика добавлено серебро Вот его можно видеть, оно поблескивает вот Оно сделано просто как Зерно, которое мы видим Сколько мы наполили потому что раньше Когда были прозрачные грунты, их наливали Пока не течет вообще Пару моментов по шпатлевке для пластика Столько же отвердителя кладется, как и в обычную шпатлевку И то, что она дольше сохнет, это не значит, что вы ошиблись с отвердосом Это значит, что эта шпатлевка для пластика, и она реально сохнет дольше Вот так вот на солнце, я сейчас прошпатлю, я оставлю ее ну, минут, наверное, на 30-40, чтобы она высохла нормально Это шпатлевка ПП Ребят, извиняюсь за звук, забыл микрофон, потому что в спешке Собраться, ехать было мне далеко сюда Просто забыл микрофон Старался уложить с одного слоя, потому что ну, не то слушаешь, что выделываться Но, по крайней мере, самые глубокие вот эти вот все косяки он ну, шпатлевка прикрыла. И тут вот я смогу чуть-чуть пильнуть формочку. Так, ну, теперь все по соткой, мокрой, э -э, без каких-либо брусков, потому что забыл, с собой взять просто-напросто вычесываем. Ну, она в принципе, будет легко чесаться. И после сотки все пройду зеленым скотчбрайтом, промотую хорошо. Бампер, в принципе, в этой части готов. То есть все самое глубокое завалено. Остальное раптор закидает. Вот эти вот маленькие прожилки. Так и оставляем. Берем зеленый скотчбрайт и теперь на сухую прочищаем. Вот эти торцы по плоскости пробегаем. Риска как бы не видна, потому что пластик структурный, но он делает определенные глубины для пластика. Риска он его как бы взъерошива, чуть приподнимает. Плюс грунт по пластику будет, то есть адгезию создаем. Так, все готово, протерто, перетерто, далее вход вступает обезжирка, та же, которая фара обезжиривала, уже обезжирил, есть пластик и еще две трети баллона есть. Распылять на поверхность не буду, потому что смысла нет, солнце жарко испирается, поэтому дуем в тряпку. Да, такой способ дорогой, конечно, нежели с банки, но маем еще маем. быстро испаряется. Теперь нанесем грунт по пластику. Нанесем его вот там, вот в помещении. То есть я сейчас нанесу на ту часть помещения грунт по пластику. Вынесу их на улицу, занесу бампер в помещение, нанесу на него грунт по пластику и уже буду фигачить, пока этот простаивался. На улице здесь на солнышке раптором наносить. Так, грунт по пластику в помещении, чтобы было прохладнее, чем на улице. Также тонким слоем присуществляем Большего нам не надо. Он такой делает легкую мокрость, и это достаточно. Вот а то есть фанаты, которые наливают, он у них делает почерки, и потом вопрос а почему у меня за грунта почему-то тут подвалило, а тут, наверное, грунт за урод. Да ничего, это ты, как Раптор. Что из себя представляет? Бутылку безопознавательных по пиктограммам, то есть курите техничку, это вся пиктограмма. Написано налить, смешать и стрельнуть. Если подобно. Подробно переводить. А сколько налить? На банке и написано. Спасибо Владу. позвонила. мне напомнил, что 250. Ну, короче, литр идет на 4 таких. Я вроде помню, но лучше надо уточнить. Хорошо перемешиваем сначала сам раптор. Потом вскрываем его, наливаем туда отвердос. Если я не ошибаюсь даже, то наливать его надо по вот эту вот кайму. Это будет как раз 250. Весов у меня нет. Посему так и налью. Пока грунт по пластику сохнет, я здесь размешанный раптор потренируюсь. Это задняя панелька под пластиком. И еще новый инструмент промыть растворителем. Хоть чуть-чуть. Я уже его пропшикал, потому что хрен его знает, на что его собирали. Что-то внутри какие смазки, солидол, еще что-то. Мы сейчас возьмем сираню, мало того, что жировые пятна могут пойти. Так еще и поотваливается. И смывать потом это. Потом сразу промыли и забыли. Хорошо перемешанное с отвердосом. Больше туда ничего не добавлялось. Он накручивается на любой гравийный пистолет. Раптор также тафлайнер у боди. То есть все у них одинаковое все одинаково работает. И берем с регулятором, чтобы сейчас выставить тот шагер, который нам будет нравиться. Сейчас покажу. Меня как бы полностью устраивает. Давление я подобрал. Теперь главное, чтобы никакая дрянь тут не прилипла за это время сейчас переложим на другой стол выкатываем лепесточки и на них накидываем Ну, такая структура. Получается два слоя. Первый вот так, и крестом вторым проходом, чтобы все было равномерно. На этом и остановимся. А оставляем вот так прямо на солнце, ничего с ним страшного не будет. Пока он сохнет. Сейчас в холодке нанесем грунт по пластику на бампер. Десять минуток, тут уже как раз чутка подсохнет. Главное, чтобы ничего тут не налетело, типа мошки. Так, ну если весь пластик и вот эта часть тоже в один слой делалось кстати вот тут вот я чуть пошпатлевывал но не сильно и царапок не видать то тут я первый слой пройду такой накидаю шубку тонкий из большого расстояния второй слой уже сделаю мокрым как и там чтобы закрыть вот это вот Засыпают, угу. Прямо насыпают. Ну, это первый. Сейчас минут 15, наверное. Может 20. Классно получается, не нравится. Ну, и второй пролив, чтобы он одинаковым стерил был. Потому что, кстати, если э, не пролить, то есть можно получить разный оттенок. Тогда он будет более матовый. Если, а, я да, их пролил на втором слое. А если залить, то он будет более глянцевый. Можно поиграться. Плюс-минус. Да он так такой полуметаллик. Ну, ну да. <laughs> Не до металлик. Ну все, мне банки хватило аккуратно, весь пластик, бампер как бы в полтора слоя. Инструмент теперь надо промыть. Для этого и есть растворитель это материал который не гравитекс который бензином можно мы берем растик и фигачи Во. вот так можно будет хоть его положить из нашего чистка. но хороший пистолет рабочего вот с, с такой с двух миллиметровой толщиной <связать> Итак, так, да, чуть-чуть его пфф, и положил и нормально все готово, результат в принципе хороший меня по крайней мере устраивает в общей сложности с момента приезда вот, до момента мытья инструмента, заканчивания 5 часов ровно Мне считаю это нормально хороший такой баран получился вот тут вот паяно и прошпатлевано. Вот тут где-то дырка была. Сейчас давайте глянем. Аня. Вот тут дырка. Вот она. То есть не видать. Все ровненько, все хорошо. Ну, 20 минут на солнце уже высохло, по крайней мере, на палец. Ничего не берется. Но общей сушки часов 8. Я не помню, сколько у Раптора точно. Но 8 часов его, по-моему, трогать вообще не стоит. Тем более тут полтора слоя. Вот, в принципе, и все. пять как бы, часов работы не так уж много. Я хоть растворителей понюхал чуть-чуть. Костюмчик проветрил. А то лежат застоявшиеся. Ваня доволен, все хорошо. Клиенту дадут машину. Мне отзвонятся, потом скажет. На этом у меня все. Такой как итог. Раптор довольно-таки хорошо спасает при таких вот ремонтах. Раптор там держаться будет зубами хрен отгрызешь. Конечно, на вкус и цвет сифломастеры разные, но клиент сам захотел, он знал, что он хотел. У него уже есть такой образец, его это устраивает. Конечно, цена ремонта дороже, именно по материалу, нежели гравитексом то же самое сделать. Но по качеству это выше на порядок.